В Казанском федеральном состоялось заседание ректората, на котором обсудили 8 вопросов. Основным стал ход подготовки к приему на 2018 2019 учебный год, работа которого в первую очередь по привлечению победителей предметных олимпиад уже началась. У меня просьба к руководителю приемной комиссии какие-то новые механизмы придумывать. Мы все время как бы вот идем по накатанной, это обход школ, обход того, обход всего, а какая-нибудь публикация там где-нибудь в захудалой желтой газетенке работает со стопроцентным как бы обратным эффектом. Ректор Казанского федерального поручил директорам институтов привлечь талантливых абитуриентов. С докладом о ситуации выступил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Напомню, что на сегодняшний день 20 олимпиад уже прошло, в том числе и заочный, и очный тур. Участники с 9, с 9 по 11 класс всего было Заявлено и приняло участие в интернет-отборе 23 тысячи человек. Из них участники 11-классники, это наши абитуриенты этого года, это 8 тысяч человек. Из них в очный тур прошли 1700, победители 1100, 260 это призеры, то есть те, которые получат дополнительные баллы. По планам приемной комиссии 14 марта заработает обновленный сайт приемной кампании. Отдельно ректор обратил внимание на желательную персонификацию в работе с иностранными студентами. Продолжая тему о привлечении иностранцев, директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон обсудила с присутствующими работу подготовительного отделения для иностранных учащихся в Елабужском институте. Существует определенная необходимость по... Вот подготовки наших преподавателей под программу Русский язык как иностранный, хотя на сегодняшний день 6 человек-преподавателей из 16 задействованных всего уже прошли курсы повышения квалификации. Отдельным резервом для пополнения Казанского университета талантливыми студентами являются профильные лицеи. Вопрос по набору на новый учебный год и привлечение к работе с одаренными лицеистами профессуры профильных институтов также был вынесен на повестку дня ректората. Весь подготовительный факультет для иностранных студентов уже с 1 сентября 2018 года будет перенесен в Елабугу. Преимуществом такого решения является сильный преподавательский состав, наличие аудиторного фонда в корпусах и мест для проживания в общежитиях Елабужского института. Далее главы университетских подразделений обсудили вопрос о сотрудничестве КФУ с научно-образовательными центрами Германии. Участники ректората отметили необходимость увеличения мобильности, а именно приезд германских студентов и ученых в Казань. В завершении заседания внесено предложение учредить премию академика Камиля Валеева для студентов КФУ. Премия выплачивается за счет средств семьи ученого и составляет 25 тысяч рублей. При этом Ильшат Гафуров предложил за счет собственных средств университета увеличить эту сумму и создать аудиторию, посвященную памяти ученого. Также ректор предложил создать еще одну аудиторию имени Фикрята Табеева. Ректорат также поддержал идею и выступил за включение данного вопроса в повестку одного из будущих заседаний ученого совета. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Роман Самарин, Универньюз.